тихой ночи и снова мы занимаемся нашим традиционным занятием изучаем всякие штуки из мира SCP, за которые вы оставляете комментарии под прошлым видео в котором мы занимались тем же самым больше всего комментариев было за холоднейшую войну холодная война это такая штука в которой ссср и сша почти 40 лет боролись за мировое господство за то кто будет самым главным на нашем шарике устроив по пути несколько войн почти все из которых велись чужими руками у нас в стране эта тема не слишком популярна, потому что, наверное, не очень интересно обсуждать события, в котором ты не стал победителем, а даже наоборот. Но вот в США это важный пласт их культуры. И конечно же, холодная война есть во вселенной SCP. Хаб про Холодную войну не самый большой, к нему относятся всего три объекта, но в нем есть много рассказов, объединенных одной целостной историей, что делает его довольно интересным. В 1949 году СССР испытал свою собственную атомную бомбу, что значило, что США больше не единственное государство, которое владеет таким оружием. А из-за разницы в идеологиях СССР и США, эти страны начали все больше противостоять друг другу. Для того, чтобы вернуть себе статус единственной сверхдержавы, правительство США затребовало у фонда SCP доступ к его аномальным объектам для того, чтобы использовать их в качестве оружия. Но передача объектов в планы фонда не входила. Когда делегация США прибыла к зоне 63А для того, чтобы забрать требуемые объекты. Она увидела страшную картину. Зона была пустая и заброшена, а над ближайшим городком вели щупальца, состоящие из тени, и они буквально стирали из реальности сооружения и жителей. Видимо, какой-то неизвестный объект сбежал во время эвакуации. Но в целом фонд SCP вывез все свои объекты, причем из обеих враждующих сторон, чтобы они не достались ни одной из них. Однако из-за того, что эвакуация зоны 63А к катастрофой, американское правительство получило в свои руки много материалов, связанных с миром аномального. Немало получила и советская сторона. О том, как правительство Союза захватывало объекты SCP, повествует мини-хаб под названием Матрешка. В нем, кстати, речь идет о зоне русскоязычного филиала, которая ⁇ Зона номер 7 ⁇ При этом иронично, что перевода на русский язык этого хаба нет. И несмотря на то, что это подхаб, текста в нем довольно много. 10 достаточно больших глав. Я проглядел их по диагонали и понял, что что-то фонд смог эвакуировать, а что-то нет. Так или иначе, далее в дело вступает отдел ПГРУ, ведь завершение Карибского кризиса 1961 года, когда СССР разместил свои ядерные ракеты на Кубе, в этом мире имело свои аномальные причины. Из объекта SCP-2664 мы узнаем, что аномальный псионический отдел ГРУ создал псиоружие, которое руководитель проекта по его созданию использовал для того, чтобы умиротворить политиков в США и заставить их отказаться от военных планов. Но затем этот человек сбежал в фонд SCP, и для этого были свои причины. Ведь для того, чтобы войны точно не случилось, он повернул это оружие также и против политиков Советского Союза. Однако тогда это не остановило холодную войну. Совместно с другой организацией мира SCP под названием ГОК, американцы разработали новое аномальное оружие, которое активно применяли во Вьетнаме. Фонду это стало известно, когда одна из мок SCP, гоняясь за какой-то аномалией во Вьетнаме, обнаружила там заброшенную деревню в которой бойцов тайного фонда окружила плотная стена комаров, которые постоянно кусали и сильно дезориентировали людей. Вот только на камерах никаких насекомых не было. Их видели только пораженные мимитическим вирусом люди. Иллюзорные тучи комаров были занесены в базу данных, как SCP-2350. И они оказались тем самым секретным оружием США. Из рассказов хаба холоднейшей войны мы узнаем, что образцов аномального вооружения американцы создали довольно много. Однако все по-настоящему опасные вещи – Фонд все же смог скрыть от военных. Пока американцы запускали иллюзорных комаров во Вьетнаме, а СССР потрошил зону номер 7, сам фонд устроил масштабный переезд. Основная база SCP поначалу была организована в Египте. И, кстати, война 1956 года за Суэцкий канал объясняется тем, что где-то там фонд и спрятал свои аномалии после эвакуации, а американцы очень хотели их получить. В египетских пустынях фонд вырвал себе подземелье и назвал это дело «зону номер 76». Но место это, видимо, оказалось не самым надежным, потому фонд переехал в Индию, где, собрав свои аномальные предметы в кучу, вместе с перебежчиками из ПГРУ начал делать свои темные дела. Между этим моментом и индийскими приключениями фонда есть еще два маленьких хаба, в которых в сумме 10 глав. Один хаб про черный рынок аномальных предметов мира холоднейшей войны, второй про Афганскую войну. Однако опять же это отдельная история, потому сразу переходим в ту часть, где фонд уже переехал на полуостров Индостан. Yeah. <laughs> одним прекрасным утром сотрудник класса Е. Да, в фонде есть и такие. Это люди, которые в результате аномального воздействия стали чем-то странным, но недостаточно странным для постановки на содержание в качестве объекта. Так вот, один сотрудник класса Е, которого уже давно держали в камере содержания, таки стал полноценным SCP-объектом, получив номер 2498. Так произошло после того, как он умер в биологическом смысле. Однако при этом каким-то образом остался способен делать вид, что он все еще Жив, ну там ходить и разговаривать. А еще он приобрел способность неким мистическим образом видеть все, что происходит в других местах на достаточно большом расстоянии. Как же так получилось? Дело в том, что окопавшись в Индии, фонд SCP, видимо, порадовавшись местному теплому климату и богатой ведической культуре, запустил проект под названием Радужное тело. Суть этого дела была в том, что человек, после страшных волшебно-научных псионических манипуляций, превращался в идеального разведчика, способного видеть, что происходит в местах, находящихся от него на огромном удалении. Однако эксперимент получился неудачным, потому что 9 из 10 подопытных вместо приобретения таких замечательных умений просто становились зомбированными. А тот один удачливый счастливчик в лучшем случае переживал пару сеансов ясновидения, прежде чем присоединиться к своим собратьям. Это было слишком жестко даже для фонда SCP, потому проект решили закрыть. Но тут добровольцем вызвался один боец Мог местный индус, и видимо решив, что у него чугунная голова и никакое колдунство ученых ему не страшно, полез в аппаратуру проекта «Радужное тело». На удивление, все прошло удачно, и несколько лет этот Моговец поставлял множество ценных разведывательных данных, но затем все же он сошел с ума, а позже и вовсе умер, но после смерти заговорил загадочными фразами, одной из которых была «Небеса холодные, я не один». Сразу после этого события случился странный феномен. По всей Индии в небе стали появляться странные огни, группы которых собирались в диски света. При этом в городах, где наблюдался феномен, на стенах всюду появлялись надписи «Небеса холодные, я не один», которые фонд поспешил уничтожить, запустив легенду о группе вандалов, оставляющих всюду такие граффити. В то же время мертвое тело бывшего бойца МОК, теперь обозначенное как SCP-2498, начало излучать не только странные пророчества, но и радиацию, и было поспешно утилизировано. Объект был признан нейтрализованным, но странные события продолжались, ведь теперь бывшего сотрудника стало слышно в каналах радиосвязи Фонда, откуда он продолжил говорить пугающие пророчества. После небольшого нарушения условий содержания, SCP-2498 прекратил влиять на аппаратуру Фонда, а вместе с тем начал показывать некоторым своим бывшим коллегам яркие сны. В этих снах он поведал, что он стал многомерным существом, который видит прошлое и будущее, а также всю мультивселенную. Из своего этого состояния мудрый индус увидел, как ничтожны человеческие распри, и используя новообретенные силы, смог так повлиять на человечество, что Холодная война завершилась. Финальный рассказ Хаба Холоднейшей войны показывает падение Берлинской стены и объединение до того разбитого на два лагеря мира в единый. Учитывая нынешнюю ситуацию в мире, конечно, концовка печальная. Так или иначе, после всех этих событий Фонд SCP возвращается на свои ранее заброшенные по всему миру базы и продолжает содержать объекты в секрете, постепенно вычищая следы их использования по всему миру. Это был Хаб Холоднейшей войны. С сайта фонда SCP. Как обычно, оставляйте под этим видео комментарии за какие-то темы из мира SCP, которые мы еще не обсуждали. Какая наберет больше голосов, такая будет в следующем подобном видео. Всем пока!